Нехуя себе, а у нас нехуя. Чантон поймал щуку. О? Щуку поймал? Не. М -м. Саня, вот я всякого уже питьеваю, а да? Нет, мой допуск. Ну да. Не. И что ты не дашь платить? Ну, не знаю. Пусть. Не, серьезно, питьевая линия? Да, да, да. Да? Где? Это Козадой.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 А холодок это заебись <звук> Ну <Едерного>, блядь <звук> А это может быть одну какую-то? Ну сука, блядь, змей мне повезет, если я на него сейчас ездя поймаю. Я же их накромсаю, нахуй, всех со всего района. Не, по-моему, нихуя. Нет. А, по твоей леске, наверное, хуярит. Дожди, а где мой, снизу или сверху? Это у тебя ешь, наверное. Ну-ка, забирай его. Как? Вот так? Или как? Что вот отдернуло? А как так? Подожди Во, во! А, это мой! Ебана в рот. Вот ребята, видите, блядь, хуйня какая, обсосали змеиный хвост Обсосали, прикинь? Не, видно обсосали Потому что мне его снимать надо Вот козел, а Так, я же недалеко, да, кидал?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 Так, на эту хуй да было. Сейчас мы вот сюда уеблен. Блять, кто там звонит, интересно. Лида бабенка. Вуаллах акбар. О, Лида.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 Алексеевич чей то еще под... подговаривает. Да это он стопудово попросил позвонить. Так, сдалека типа, поживые, не? Он же, блядь, тот раз прошишки вообще говорит. Вы звоните, если в ч, нахуй там почаще. По хули там связи? Нет, хули тебе звонить-то? Да, блядь, сожрет-то, хули то. Кого-нибудь даже если сожрет, что толку-то звонить? Поздно будет. Возможно. <кười> <кười> а чё, завтра же начальник не приедет? Угу Угу uh -huh. Сейчас что Блять, что-то слабо нахуй дрищи видать, ершообразные Нихуя. На месте черви. Давай нахуй, чебак. Смотри, здесь что-то, или она села только. Тюк-тюк. Непонятно, нет наверное, никого, если их есть, то ёрш, хуй, ёрш, пескарь ёбаный. Охуеть. ахуеет. Ага, видел ни разу? Нет. Видел? Хуй, Скарик. Ты, блядь, сошел. На кукурузу, ребята. Тут прикинь надо, наверное, только это весь день не ловить кукурузу съел. Давай еще одну. Рюзя Тут, наверно рыба неправильная не хватит. Тут есть неправильный. Так ба народ нам до утра ее хватит. Не-не-не, подожди, это может быть езенок маленький. Сейчас вот здесь посмотрим, что будет. В эту траекторию забрасываем нахуй и проверяем. Видишь?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 Охуевший. Ребят, это что-то такое, блядь, непонятное. ёпта И главное вот в этом месте. Вот так ложка до удочку. Не, не сюда кинул. это добра да добрый чебак блять ребята вы чё блять меня весь день обманывали что ли вот ребят на кукурузу нахуй я чубак нахуй должен ловиться и не на свининка на удочку на дурная рыба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 Сейчас ходил к За спиннингом нахуй. Наверное, прошелся, просто хребет почесал.